Таинственные места Крыма привлекают любителей пощекотать нервы. Добрый день, друзья! Наступил долгожданный сезон отпусков. Кто-то уже отдыхает, а кто-то только выбирает место отдыха. Может, наш рассказ поможет спланировать, как и где провести свой отдых. В Крым большинство из нас едут за морем и солнцем. А между тем на полуострове немало достопримечательностей, которые имеет смысл посмотреть. Особенно таинственные места Крыма. Они окружены мистической славой и привлекают любителей пощекотать нервы. Сегодня в видео речь пойдет о семи таких местах. Гора Аюдак, нависающая над поселком Протенит. По форме она напоминает гигантского медведя, отсюда и название «Медведь-гора». Легенда гласит, что это действительно окаменевший медведь, некогда бродивший по крымским землям. Размеры его были так огромны, что там, где он рыл почву, остались долины, а там, где крушил горы, множество камней. Как-то оказавшись на живописном берегу, стал медведь пить воду из моря. Это не понравилось морскому богу, и он наказал животные, превратив его в камень, вернее, в целую гору. Место считается аномальным, иногда в районе Аюдага летают светящиеся шары, а туристам, которые имеют неосторожность заночевать в палатках на склонах Медвей горы, часто снятся кошмары. Мыс Меганом находится между Судаком и Коктебелем. Говорят, на мысе проложены подземные туннели, через которые мифический Одиссей спустился в царство Аида. Место пользуется дурной репутацией. Когда-то здесь размещалась военная база, и с солдатами постоянно приключались несчастные случаи. После этого там погибло еще немало людей. Многие из них сорвались со скал. По преданиям, происходило это потому, что несчастным мерещился призрак мальчика, погибшего в этих местах, который манил их за собой. Гора Бойка находится в районе Бахчисарая. Легенды гласят, что когда-то на ее вершине располагалось некое поселение, и в главе его стоял человек, владевший таинственной чашей Грааль, поисками которой энтузиасты занимаются занимается вот уже несколько веков. Правитель не хотел, чтобы этот сосуд и другие принадлежавшие ему сокровища попали в чужие руки, и поэтому спрятал все в недра горы. О сокровищах в глубине горы Бойко слышали многие, но как только кто-нибудь отправлялся на их поиски, как его одолевал тяжелый недуг или еще какие-нибудь несчастья. Покинутый пещерный город Чуфут-Кале, также расположен неподалеку от Бахчисарая. Он весьма популярен у туристов, но вот находиться в этом месте долго не рекомендуется. Рассказывают, что днем люди ощущают здесь прилив энергии, а ночью – иррациональный страх. Особенно сильно это проявляется в районе Старого кладбища. Еще одно таинственное место в ущелье Алимового балка расположенном возле Бокчисарая, на окраине поселка Баштановка. Эзотерики, шаманы и люди, занимающиеся различными духовными практиками, считают ущелье местом силы. Здесь в пещерах можно увидеть наскальные рисунки возрастом около четырех тысяч лет. В одной из версий в Алимовой балке располагалось первое Крыму-человеческое поселение, а еще там обитает дух Алима, предводителя разбойников, который скрывался в этой балке. Пещерный комплекс Енисавар находится под Симферополем на территории села Перевальник. Он был случайно открыт двумя школьниками в 1965 году. Две пещеры малодоступны третью можно попасть и без альпинистского снаряжения. По мнению историков, пещера использовалась для жертвоприношений древними таврами. Некоторые из туристов утверждают, что встречали в пещере призраков людей, возможно принесенных в жертву кровавым божествам. Скельские Мингиры находятся в селе Родниково, неподалеку от Балаклавы. По некоторым данным, огромные остроконечные глыбы были воздвигнуты одновременно с египетскими пирамидами. Любопытно, что даже в сильную жару камни не нагреваются, а животные, по наблюдениям местных жителей, странно ведут себя вблизи мегалитов и стараются надолго там не задерживаться. Легенда говорит о том, что скельтские менгиры стоят на пересечении двух мощных подземных рек.